Итак, друзья, приветствую. Сегодня у нас продолжение видео, которое касается продажи бензина и также газа автомобильного. Пропан Бутан. И давайте слушать продолжение. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Погнали. Да. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Яна Геннадьевна, я Сергей Викторович. Скажите, да, пожалуйста. Да, да. Мы сняли заявку по поводу талонов на бензин 95 на 150 литров и на газ 30 литров. Да, да, да, все правильно. Угу. Назовите мне, пожалуйста, свои фамилии, имя, отчество и дату рождения. Значит, Абасов Алексей Федорович. А как? Абасов Алексей Федорович. Абасов Алексей Федорович. Ноль седьмое. 06 95 mm -hmm. и получается талон оформлять на вот это вот имя да да да да да да ну, конечно смотрите ну там же давайте уточним на имя будет оформлено но любой же человек может взять этот талон и заправить правильно и, ну, если любой, я своему... не знаю, потому что пропуск я выписываю на ваше имя ну да, я-то заберу их, а когда уже у меня будет талончики, я смогу там своим сотрудникам выдавать, а, конечно, конечно. и они заправляют, чтобы автомобили. Такого плана возможно, да? Да, да. Все, я вас понял. Так, тогда что дальше mm -hmm. делать? вам нужно будет оплатить 50% предоплаты, чтобы я могла активировать талоны. 50%? А okay. мне Сережа сказал 10% будет. Не знаю, меня, мне он оставил заявку, сказал, написано 50%. Э -э, странно, странно, странно, потому что договаривались... 50% здесь. получается предоплаты, вы оплачиваете, я активирую, а остальные уже при встрече с ним. Ага, а, то есть 10% это точно невозможно было, что-то я не могу понять? Потому что он мне говорил у меня в заявке 10? написано 50%. Не ага. знаю, уточните, Сергей Викторович. Так, ну хорошо, 50%, процентов, давайте так 50, только сейчас я это когда скину смс сообщение Ему надо будет 50% процентов, да, скинуть или что? Я вам сейчас смс-сообщением скину реквизиты? Так. Куда скидывать? И вы оплатите. Ага, я понял. А сколько получается сумма? Скажите мне, пожалуйста, потому что я что-то не могу Я сейчас просто помню, сколько у меня на карте получается пять тысяч четыреста пятьдесят это две тысячи гривен две тысячи двадцать у меня две с половиной тысячи как раз Сергей Викторович, говорите давайте я ему перезвоню и скажу может две пятьсот пройдет и тогда вам перезвоню хорошо или как как сделать хорошо я тогда наберу его и вам перезвоню хорошо все а Серёж, Леш, слушай, Лёша беспокоит. Звонила Яна Геннадьевна mm -hmm. и сказала мне, ты же говорил 10% там типа предоплаты. No, я не знаю, они там по фирмам смотрят. Ну смотри, там в чем вся фирме, суть. Я сказала пятьдесят процентов, не тысячи Сказала 50%, 2750 гривен предоплата, а у меня только 2500 есть гривен. То есть, надо урегулировать как-то этот вопрос, Надо, надо да, да. где-то, где данном еще взять, да. Ну да, ну у меня 2500 на я... карточке есть, а вот это, чтобы ну, знаешь, сейчас куда-то бегать, я помню, Смотрите, есть. давайте, знаешь, как mm. э -э Мне просто наличка, когда дашь в руки вот эту разницу, а я сейчас э -э скинешь мне счет, который она даст. Ага, тоже ну 2500, Я да. закину за два платежа. Я сейчас предупрежу, что будет два платежа. Ага, то есть ты двести пятьдесят гривен нехватки. Ну от да, тебя, это дати, а ты мне просто здесь отдал. А, ну хорошо, ну, да, с вот него все, все, тогда хорошо. я сейчас отзвоню и uh -huh. скажу все. Давай. Uh -huh. Uh -huh. Алло. Алло, Яна Геннадьевна, звонил yeah. я, Сереже. В общем-то, yeah. договорились мы там с ним, что две пятьсот скину, а он там добавит нехваточку, я потом ему наличным отдам. Вы уже между собой, мое дело маленькое. Да, Сейчас да, да, вам... скидывайте реквизитики. Туда, да, а скажите вообще через приват 24, я смогу это сделать? Там Конечно. переводит. Все, хорошо, да, тогда да. ожидаю от вас реквизитов. Я отзвоню тогда, когда переведу. Спасибо. Да, одну минутку. Угу. Алло? Алло, Яна Геннадьевна. Да, да. Смотрите, Спасибо. собираюсь, в общем-то, вам переводить денежку на карту, правильно, 5167. Да, да, да. А скажите, это приватбанк или что? Потому что что -то там не тут. Нет, это карта банка. А, Ащадбанк, Потому что да. выдает дополнительные надо сведения какие-то, до какого действует карта. И, и я поняла, нем... я поняла, там на английском языке надо Сейчас я вам Да, расскажу. Да, да, да. Ну, давайте, вы мне отправьте, а я вам перезвоню, еще да -да -да, Во время, да, время буду переводить. Можно. Все, ожидаем. Спасибо. Угу. Алло. Алло, Яна Геннадьевна. Значит, да, смотрите, да, да. все, забью вот эти данные, но мне надо еще срок действия карты какой-то, я не знаю, где-то ее можно найти. Срок действия карты мне надо еще забить, я не знаю, что это где там найти. Это ваши, как я понимаю, но точно не мои. Сейчас кинут. Да, скажите, сейчас, сейчас я сейчас это забью просто напоследок. Да, да, да, я уже... Срок действия 06.23. 0,6, так, сейчас секунду, 0,6, 23. 23, так, все, оплатить 2,500, сейчас, секундочку, так, оплачено, так, а вам как-то чек или что скинуть, я не пойму. Перепланируйте Сергею Дикторовичу, и вам вам дальше мне расскажу. Ага, то есть уже к, к нему, да? Да, конкретно ним, все. Все, я вас понял, хорошо, сейчас его наберу, да, до свидания. Алло? Алло, Сереж, смотри, да. оплатил я вот это, сказали тебе перезвонить узнать, что там дальше, как правильно. А, ну тебе что? как-то или что? Она сказала, все, оплату приняла, э, и что там, чтобы дальше я с тобой решал, как... А, его а? Там? Ну, все. все, ну, сейчас нам ну, принесут... Еще и может быть что-то там 15 минут, я думаю, будет. То есть мне можно уже выезжать, да, правильно? Ну да, через сколько? Полчаса тебе ехать где-то, да? Где-то так. Это на Московское? Ну да, да, да, да, выезжай. Ну, где-то ну полчаса мне надо, где-то плюс-минус. Смотри, будет уже готово, то есть, потому что по времени я не сильно много располагаю. располагаю. то там минут 10 от силы смогу побыть тебя. То есть хватит. чтобы я забрал. Ну давай, не Или там надо будет что-то дополнить еще. Да нет, да нет, Хоть ничего не надо будет заполнять, просто надо будет вид именно, ну, типа, как от фирмы приехать, просто, и, знаете, Смотри, а да, какой? я понял, Яна Геннадьевна сказала, значит, смотри, что оплата вся пришла, это во-первых, mm. а во-вторых, она, получается, ну, 2 500 я ей скину, так? Она говорит, mm. то есть, если ты мне скинешь еще дополнительно 500 гривен, так я, короче, mm. у Сергея Викторовича отсосу. Немножко. Ну может или бензина, или чего-то другого. Ты понимаешь? Ну понятно. Ты понял всю эту схему? Давно занимаешься этим? Я не такая нормальная. А давно занимаешься этим? Да нет, недавно. Я, я думал, короче, еще где-то заказать квас. Почему квас не продаете, пацаны? Ну квас это ж тема. Да. Ну лучше разбираю, чем этот бензин, серьезно. А. -а. Поэтому пробуй на классе mm. посидеть. Там а. заявочки получше идет. Именно ну, оптовым, оптовым тоже. <связь> а. То есть такого А ты светишь объявления, что на UX и кругом где только можно? Что, что? Ты светишь ну, эти объявления продажи на UX и кругом где только можно, да? Не все это. Ну а где ты куда ты их кидаешь? Объявки. Да, не ну, какие объявки. Это не специально. Нельзя так работать. Это не официально, у нас не всегда есть такой объем. У нас вот так бывает, появляется, нам надо быстро очень его продать, поэтому фильма бывает, но отдает ниже цена, чем они берут, понимаете? Это чтобы. Серега, ты э что, еще до сих пор не понял, что я знаю, что ты мошенник или что, я не понял. А что ты за мошенник? Ты еще до сих пор не догнал, я вижу. Серега, ты приколец, конечно, еще больше. Я ему говорю за класс, а он мне за другое. Ты понимаешь, что ты мошенничеством, и это Яна Петровна, или как там, Геннадьевна, Геннадьевна, да, занимается? Да. Ну. Что, короче, это можно же хорошо так влететь. Да, ну, ты, занимался мошенник, там, да ты что, этим мошенничеством, Да, ну, ты что, передавай всем привет, кто не занимается этим тогда, мошенничеством, а себе, в первую очередь, потому что ты занимаешься этим, 50% предоплаты, понимаешь? Даже, даже страх твоего, а то... голосе я чувствовал, еще когда ты начал ты говорить что? про эти... Твой страх, в голосе твой страх, когда ты начал говорить про предоплаты, я чувствовал, как твой голос, голос начал вибрировать, понимаешь? Потому что ты еще это не уверен. Или ты где-то только начинаешь этим заниматься? Я не знаю, что там Яна Геннадьевна, кстати, она намного по уже уже В некоторых делах так точно, понимаешь? Mm. но вот такого плана, пацаны. Поэтому думайте и девчата, чем вы занимаетесь и как вам удается это все или а не удается. Ты, а ты сам откуда? Да я с Киева сейчас. Ты с Ну да. Понимаешь, в чем вся суть. Такие дела. А -а -а. Скоро, скоро будешь себя увидишь. Ты не переживай, Серег. Знаешь где? Ты что? Знаешь, что где ты можешь это? себя увидеть? Я Яну да, Геннадьевну. Где? Ну смотри, есть листочек, ручка. Есть у тебя там листочек, ручка какая-то? Конечно. Ну все, записывай. Значит смотри, YouTube заходишь. Социальный да. проект облом мошенником. Запомнил? Написал? С, с чего взяли, что? Это обман какой-то. Серег, значит, смотри, когда это видео выйдет, ты вот почитаешь. Значит, мнение людей, и ты поймешь, с чего это. Это не я один. Ну что же, ребята, вы прослушали данный видеоматериал. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, это мошенники или нет. Давайте, делитесь своим мнением, делитесь видео с друзьями, чтобы друзья ваши ни в коем случае не попадали на такие уловки. Вы-то уж точно не попадетесь. Всем пока.